Чикен Бум Эээ Что-то Встряхиваю с сегодня Я ел и решил поесть на рамку Смотрите Ээээ Хватит уже, уже все страховать Мне уже надоело Их да, племень Сейчас а. И вот, и и а узнал я, не знаю от кого. какого-то мужика, наверное. <паспалительный> Вау! Wow.